Добрый день, дорогие телезрители, я вас приветствую на телеканале Универ ТВ. Сегодня у нас очередной выпуск программы «Татар и студии ее ведущий, я, Раиль Фахрудинов. У нас сегодня в студии доктор исторических наук, руководитель Центра изучения истории и культуры Татар Кряшин Нагайбаков, академии наук Республики Татарстан. Института истории имени Марджани Радик Равилевич Искаков. Здравствуйте, Исеносис. В последнее время мы много говорим о предстоящей переписи населения, о формировании, сколько не формировании, а именно о сохранении татарской национальной идентичности. И сегодня мы поговорим о современном Башкортостане, а если быть точнее, о северо-западной части Башкирии. В последнее время наши башкирские коллеги, башкирские этномиссионеры активно э, муссируют э, идею о том, что татарское население, в частности северо-западной части Башкирии, э, когда-то э, были этническими башкирами, и потом в процессе э, ассимиляции они стали татарами. Э, я, например, с большим удовольствием на днях э, прочитал Книгу, которую э, выпустил Институт истории имени Манджари Марджани Татары Уфимского уезда. Это по материалам переписи населения 1722 1782 года, главным редактором которой э, Ради Кравильевич, вы и являетесь. И, э, вот скажите, пожалуйста, в чем научная и практическая ценность нового издания? Угу. А, вот Можно этот... показать нашим зрителям? Ага. Вот эта вот книга, справочное издание стала плодом многолетней работы и профессиональных историков, и краеведов как раз из Башкирии. Вот. Чем э, вот эта вот книга интересна в научном плане? Здесь представлены материалы, сводные данные по первым четырем государственным ревизиям. То есть это э, фискальные переписи податного населения Уфимского уезда. Ну, э, говоря об Уфимском уезде, надо э, сказать, что это очень обширная административно-территориальная область, в которой включала четыре дороги, а со второй ревизии уже пять дорог. Это современная территория Башкортостана, Востока Татарстана, Оренбургской области и сопредельных регионов вот, Удмуртии и Свердловской области. Чем вот цены представлены здесь материалы? А, вот Эти вот данные первых четырех ревизий показывают, объективную картину расселения и этнического состава местного, местных жителей, разных этнических групп. Если мы говорим о татарах, то уже по данным первой ревизии 1722 года, мы на основе вот этих данных можем сделать вывод, что и в западном Башкортостане и на востоке Татарстана была, уже существовала разветвленная сеть татарских населенных пунктов. То есть по данным первой переписи это 284 населенных пункта, в которых проживали ясашные татары, служилые татары и служилые мещеряки. Но и более крупные такой сословной группы были ясашные татары. То есть это татары хлебопашцы. Да, вот у меня, знаете, какой вопрос? Э, исходя из тех данных, которые представлены э, в этом издании, э, прослеживается э, вот модель, как складывалась э, поселенческая структура татарских поселений, татарских аулов в XVIII веке. У меня в связи с этим к вам вопрос. Какие сословные группы татар проживали в данном регионе в XVIII веке? Я почему этот вопрос задаю? Дело в том, что наши башкирские коллеги, когда дают этнический состав Уфимского уезда, в целом Уфимской губернии, анализируемого периоды, они в основном ссылаются на данные последней переписи. А вот данные ревизии XVIII века под разными предлогами, ну, например, они не совсем читаются, они не совсем нам известны, вот эти данные они как-то вот ими не публикуются. И, э, исходя э, из данного сборника, четко прослеживается сословная э, структура татарского общества в этом периоде. Вот какие были угу. сословные группы? Ну, как вот я уже сказал, по первой ревизии это три сословные группы. Угу. Это служилые татары и ясашные татары, и служилые мещерики, то есть татары-мишери. Вот. По данным последующих э, э, переписи мы видим усложнение... Вот сословной стратификации татарского вот, сельского общества. Появляется новая сословная группы. Ну наиболее крупно это а, сословие типтерей и вот Здесь вот представлен... А можно нашим слушателям пояснить, типтерей, бобыли, вот э, кто это? А, ну, если говорить о 18 веке, вот об этом периоде, до 90-х годов 18 века, это была переходная сословная группа между... Тягловым сельским населением, то есть ясашными татарами и уже э, представителем военного сословия, как, которым они окончательно стали в 90-е годы э, 18 века, когда образовались Типтярские полки. Э, у них была военизирована система управления и администрации, то есть она э, делилась не на волости, э, а на команды, военные команды. Вот. Как сословная группа, она вот четко начинает фиксироваться в 40-х годах XVIII века, когда была проведена специальная локальная перепись Типтяри и бобылей, и после этого уже в документах вот типтяри и бобыли фиксируются. Хотя первое упоминание об этой такой сословной группе отмечается на территории при урале, это вторая половина XVII века. А этнический состав э, тюпчарей он каковым был? Этнический состав был довольно пестрым, но основную, конечно, группу это составляли татары. И вот по данным этих ревизий очень хорошо видно, как вот, допустим, жителей. Которые, вот, допустим, по данным первой и второй ревизии фиксировались как и ОСАшные татары, uh -huh. уже по данным третьей и четвертой ревизии они уже как бы состояли в типтарском сословии. Ну, и, и другие группы, которые были представлены нашим, в данном регионе, это и Марийцы, и Удмурты, и Чуваши, они были тоже входили в эту сословную группу, но, конечно же, Татары здесь доминировали. Не случайные этнографы уже XIX век говорили, что это преимущество, как раз вот татарская группа, которая говорит на татарском языке. Я на что обратил внимание по э, итогам ревизий XVIII э, века практически не упоминается Башкиры или башкирцы. С чем это связано, новость? Ну, в первых четырех ревизиях действительно не упоминается, и это даже вот оговорено в указе, на основе которого проводились ревизии, что из-за ревизии исключались башкирцы и уфимские татары. Ну, под уфимским татаром, по всей видимости, надо подразумевать татар, которые жили непосредственно в городе Уфе. То грамоты 1688 года для охраны Уфимской крепости сюда были переведены служилые мещерики. То есть уже э, в конце XVII века в самой Уфе уже э, проживали такие группы татар. А почему вот башкирцы не зафиксированы в данных первых четырех ревизий? Э, это связано с тем, что это была сословная группа, которая обладала очень важными э, сословными правами. Они были ватчинниками, то есть они имели вачины права на земли, и они не платили подати, а ревизии они проводились для чего? Для фискального учета населения. То есть государству было очень важно записать все податные населения, чтобы обложить их налогами, податями. Поэтому фиксация башкирцев. Она была не так как ну, не было смысла их фиксировать материал фискального учета, потому что они просто налоги не платили подать. Хотя вот э, локальные переписи башкирцев проводились, но в полном э, объеме они не сохранились и сохранились просто сводные данные о числе, количестве, то есть не по деревням. А здесь вот в данном, в первых четырех ревизиях, если говорить применительно к татарам, то там уже вот конкретные населенные пункты указаны и сословный статус, ну, который уже позволяет нам довольно аргументированно, научно сказать, что эти деревни уже, по крайней мере, с начала XVIII века, в них проживали татары. Ну, то есть во время ревизии они четко себя фиксировали татарами, именно татарами? Да, угу. вот там же не просто сословие указывалось, угу. но и этническая принадлежность, народность. Вот об этом и речь, да. На мой взгляд, в тех ревизиях, которые были в XVIII веке, там прежде всего фиксировалась этническая принадлежность, и не случайно татарское население себя как раз и идентифицировало татарами. Мне вот эм, показалось интересным, что впервые, если скажем, по итогам первых четырех ревизий в как мы выяснили, практически не упоминали. Там всего три упоминания. Вот. Да, их незначительное количество. И Одна... то непонятно, почему вот они попали здесь? А то... почему? Ну, в самих документах таких сведений нет. Ну, одно из предположений, что это фактически татарские деревни в которых проживали татары, которые получили подчинные права, повысили свой социальный статус. И в связи с тем, что они уже указывались в более ранних ревизиях, их и указали здесь, но уже под другим сословным статусом башкирцев. Ну вот я как говорю, всего таких три случая. Еще вот надо сказать, вот когда вот башкирцы говорят о типтярях, они очень часто приводит такой аргумент, что в составе тип было очень много башкирцев, которые э, башкир, которые ну, по каким-то причинам деклассировались, то есть э, теряли в отчинные свои права и интегрировались в состав тип -теорей. Ну, Если вот брать вот эти данные, то выявлено всего три таких случая. То есть за период, очень большой период, всего три случая. То есть можно сказать, исходя вот из этих данных, что это не было, ну, было исключением из правил, то есть на, э, такая, на уровне какой-то статистической погрешности, то есть э, э, вот этот тезис, э, исходя вот из этих данных тоже не подтверждается в, в, в этом отношении, вот, когда мы говорим о типтерах, тем более вот если говорим мы о ревизиях, там же есть и списки, то есть и, и имена э, по конкретным э, деревням там как бы записаны тюрко татарские имена мусульманские имена то есть поэтому довольно с большой да можно утверждать а, что это все таки тогда... а, вот что интересно если а, ревизии первые четыре ревизии практически не упоминают башкир то последующие ревизии особенно а, первая половина XIX века а, башкирцы упоминается достаточно часто я бы сказал что преимущественно башкир да? Или башкирцы, или башкиры Как вы считаете, с чем это связано? Ну, Это в первую очередь связано с тем, что в 90-е годы 18 века была создана башкирское мещерякское войско То есть, этот процесс начался еще в 40-е годы Но вот когда образовалось башкирское мещерякское войско Четко выделилась вот, сословная группа башкирцев Да, я здесь поясню башкирское-мещерякское войско, то есть мещерякское означает мешары, да? Да, да, угу. то есть преимуществом сословия башкирцев и мещеряков. Но здесь надо сказать, что мещеряки — это этносословная группа, то есть это татары, которые несли тоже военную такую пограничную службу. Uh -huh. Вот, и мы видим, что все вот этот процесс шел постепенно все вот, татарские населенные пункты, которые входили в башкирские кантоны э, и те татары, которые вот, мы вот, зафиксированы там и татары, в первую очередь Ттарии, э, они уже получают новый э, сословный статус башкирцев. то есть им, как членам вот этого войска а, полагалась э, земля, они не делялись отчинными правами, и сохранилось очень много документов делопроизводства, где сами вот, типтарии и татары просят перевести их в башкирское сословие. Но и надо сказать, что вот этот вот процесс записи в башкирское сословие, он был массовым, и, допустим, во время вот наполеоновских войн, э, там э, в башкирце записывали даже вот казаков. Татар-казаков, допустим, вот мы знаем Ситовский посад по Оренбургом, часть жителей, она была основана в 40-х годах татарами за Казани. Это и современный Кукмурский район, Сабинский район, Тюличинский район. То есть это довольно точно на основе документов мы знаем. И вот жители вот этих вот деревень, и Ситовская, Кыргалы, и близлежащих татарских деревень, которые входили в состав Оренбургского казачьего войска, просто записали башкир. И они начали фиксироваться просто как башкирцы, uh -huh. то есть по, по сословному признаку. Но здесь вот ключевую роль сыграл указ 1855 года э, о переименовании и мещерякского войска просто в Башкирске. Да. Да, и э, в указе особо говорил, что все населения вот, Башкирского войска надо записывать э, во всех статистических данных просто как Башкирцы, чтобы четко ну, идентифицировать их сословие. Uh -huh. И только в исключительных случаях бывших типтеорей, бубелейт. Там и другие служилых там, мещеряков, только в исключительных случаях записывать по-прежнему их этносословному статусу. Райк а вот интересно, каков был процент, если какие данные, каков был процент мещеряков, то есть татар мешар в составе вот этого уже вновь переименованного башкирского войска? Это очень сложно сказать, но вот сейчас мы подготовили вот эту работу. А в дальнейшем мы планируем издать и последующие ревизии. И уже в данных этой, этой книги, последующих, где ревизии будет представлена, конечно, мы это все дело четко посчитаем. Это очень кропотливая работа. То есть надо... Но источники есть. Источники есть, да, конечно. Есть данные уже советских переписей, где произошел обратный процесс, когда вот... Те татары, которые были записаны в башкирское сословие, это в первую очередь переписи 20-х годов, вот эти вот башкиры, потеряв свои отчинные права, фактически, в связи с, с изменением социальной э, ситуации в стране, они уже начали фиксировать, то есть уже сословный статус башкирцев не имел никакого для них значения, и они уже вернулись и записывались уже по этническому составу уже татары по этническому, совершенно да? Верно, да. вот поэтому вот такая вот социальная трансформация происходила и здесь вот важно отметить что э, вот сословие башкирцев в которые записывали разные этнические группы там не только татаров записывали да и марийцы, и марийцы и там и есть мурки, примеры да. э, и даже турок казахов то есть нагайцев, и дворян записывали то есть ну здесь превалирующим было просто как бы, сословный статус uh -huh. и вочинные права. Вот другая такая вот военная сословие, которое было представлено в этом регионе, это казаки Оренбургского казачьего войска. Uh -huh. Ревизия XIX века, две ревизии, тоже записала членов вот этого казачьего оренбургского казачьего войска. Он, надо сказать, тоже был пестр в этническом составе. Uh -huh. Там были и татары мусульмане, крещеные татары вот, на Гайбайке, были калмыки, нагайцы были, ну, собственно ну, русские да, казаки. И, собственно, русские uh -huh. казаки. Uh -huh. И в этих материалах э, ревизии там тоже, uh -huh. просто на, несмотря на разные этнические сорта, там фиксировались просто казаки. Uh -huh. То же самое и башкиры, uh -huh. башкирцы. Uh -huh. То есть здесь на первую в первую очередь, стоял во главу угла, стал словом, да. статус. статусом. А, вот, на мой взгляд, ценность данного издания заключается еще и в том, что данные справочника они доказывают тот тезис о том, что современные татарские деревни западного Башкортостана, ну, опять-таки, северо-западной части Башкортостана и восточного Татарстана добавим, являлись а, уже на протяжении многих столетий исконно татарскими. И в них испокон веков м, проживало именно этническое татарское население. Вы согласны со мной? Да, совершенно верно. И мы вот имеем, надо сказать, вот материалы о ревизии, чем они его вот ценны. Это уникальный комплекс документов, да. это единственный такой комплекс которая дает конкретную информацию по конкретным населенным пунктам. То есть не случайно, что вот материалы ревизии являются основой любого генеалогического исследования. То есть если человек хочет узнать свое родословно, этническое происхождение своих предков, историю своей малой родины, там, деревни, он, безусловно, обращается к материалам вот, ревизии. То есть это на данный момент главный наш вот источник. И он, главное, научно верифицирует данные. Поэтому здесь уже, если там, допустим, в населенном пункте написано, вот, допустим, ясашные татары, то здесь уже очень сложно спорить, что там, возможно, там какие-то башкирцы были или что там. Ну, потому что здесь очень четко написано. Здесь же надо сказать, что вот, и, и, и там же не только вот татары, там на Чуваши есть, Черемисы есть, эти деревни есть, но они просто не, не представлены на данной книге, потому что она, основная цель была показать именно татарский населенный пункт. Но они есть, то есть уже... Но будем ждать да, новые, есть, новые обновленные издания. То, то, то есть здесь уже как бы это первичные источники, и если мы не будем опираться на них, то на что мы должны опираться? То есть фольклор это тоже является э, важным источником, но он дополняет на, на основе него, как бы, не, ну, в исторической науке не принято делать каких то выводы. Они просто дополняют те выводы, которые мы делаем на основе вот этих первичных источников, э, делопроизводственных, статистических, оно, если говорить о ревизиях, то это, ну, других таких у нас источников да, нет. Это источник, и причем это э, источник достаточно сильный, э, объективный источник, я подчеркну, ну, я хотел бы э, вернуться к тому вопросу, э, с которого мы начали сегодняшнюю нашу с вами беседу. Э, вот в э, последнее время э, наши башкирские коллеги, э, политтехнологи, этномиссионеры активно разрабатывают миф, я прямо об этом говорю, миф о том, что население западной части Башкортостана и, конечно же, прежде всего, северо-западной части Башкортостана. Это исконно территория, где проживало башкирское население. Причем тезис основывается на тех многочисленных ордословных, зачастую мифологизированных ордословных, и э, делается, соответственно, вывод о том, что м, татарское население там не проживало. Вот, э, на мой взгляд, э, в настоящее время идет м, такая некая политика, некая возня, э, которая направлена на изменение э, национальной идентичности татарского народа. Как вы думаете, зачем это надо? Ну, здесь, наверное, в углу, угла ставится именно политический. политические политические какие-то цели а, связаны с тем, что мы живем в такое время, где происходит размывание этнических границ. И, а, безусловно, а, в национальной республике важно а, этнокультурное доминирование так, скажем, в кавычках «титульного, Титульного народа». Да. А, а Понятно, когда... В Шкатистане довольно большая группа татар, которые исконно жили на данной территории, возникает определенная и, наверное, и политические сложности, и возникает вопрос: все-таки вот эти вот западные регионы Узбекистана, где э доминируют, так скажем, татары, все-таки э они вот э навязывая вот эту идеологию башкиризации, то проводится определенная линия в этом направлении, направленная на, и особенно перед переписями это видно, на увеличение, в первую очередь, башкирского населения за счет других этнических групп. Радик Равилевич, ведь эта политика, она не новая для нас. Вот итоги переписи населения 89 -го года, 2010 -го года, они как раз показывают, что такие попытки предпринимались неоднократно. Об этом говорил, кстати, и научный руководитель Института этнологии и антропологии Тишков, причем приводил даже конкретные цифры, что по итогам переписи 2002 года численность башкир была увеличена на 100 тысяч примерно за счет умещения численности татарского населения. И э, в связи с этим возникает вопрос, э, вот насколько э, позиция э, нашего научного сообщества, насколько позиция э, нашего культурного сообщества должна каким-то образом э, реагировать на эти попытки для того, чтобы сохранить э, э, татарскую национальную идентичность э, в нашем соседнем, ну, скажем прямо, братском регионе. Uh -huh. Ну, надо сказать, что одним из важных составляющих национальной и татарской идентичности наряду с языком является, конечно, историческая память народа. И когда вот э, долгое время существовал определенный вакуум, который был заполнен, э, вот, э, трудами в первую очередь башкирских коллег, которые использовали и в том числе и статистические материалы более позднего периода, в которых действительно татары были зафиксированы под сословием башкирцев. И шла очень агрессивная политика по навязыванию вот этой вот идеологии, что татары это в прошлом это просто этнические башкиры. Причем, с научной точки зрения, вот, приводимые им аргументы, они ну, не, не всегда выдерживают научный критики. Да, тут они используют только единственный, один из элементов формирования и конструирования нации — это изучение родословной. Хотя, как мне представляется, формирование нации ну, в современном понимании, именно политической нации, конструирование нации, это очень сложный процесс. И родословную, наверное, можно использовать те же ДНК-исследования, можно исследовать для того, чтобы выявить ну, происхождение э, человека, его семьи, его э, родословной до какого-то определенного колена. Но ведь формирование нации — это э, сложный процесс. Формирование нации — это прежде всего культурный аспект, это, прежде всего, политический аспект, этический аспект, этнический аспект, ну и так далее, и так далее, тому подобное. Я убежден, что э, человека, так же, как и нацию, прежде всего, формирует среда, культурная mm -hmm. среда. Поэтому э, вот э, та э, зачастую мифологизированная э, часть изучения родословных, э, она э, на сегодняшний день э, у наших башкирских коллег на мой взгляд, ошибочно является одной из главных а, при описании этнической истории м, населения современного Башкортостана. Ну, а, мы сегодня с вами, когда говорили о, о сословиях, затронули и сословие, а, казацкое сословие, и выяснили, что значительную часть... Там составляли Нагайбаки. И я, конечно же, хочу вам задать вопросы, как специалисту по истории Нагайбаков, как специалисту по истории татар На Нагайбаки — это кто? — Ну, Нагайбаки — это особая сословная группа, до революции они назывались «Старокрещенные татары». Вот в составе старокрещенных татар, это ну, современные татары Кряшины, это особая группа, которая обособилась вследствие того, что они имели особый вот, сословный статус, они были казаками. Сам вот Нагайбайки на Гайбайке, он сформировался на основе того, что первоначально вот, э новокрещенные... Э 18 веке проживали в Нагайбакской крепости. Надо сказать, что вот мы знаем Нагайбаки, но, Нагайбаков, но другой вот эндомиум, который отмечается у них, это Бакалы. Это была еще, еще одна крепость, коза, и в которой вот как раз часть Нагайбаков проживались. То есть эти названия произошли от населенного пункта, в котором они жили. И уже в 40-е годы XIX века они были переведены на Римбургскую пограничную линию. Это современные... Откуда были переведены? Как раз вот из территории современного Бакалинского района, uh -huh. где находились вот эти вот крепости на Гайбаксе и Бакалы. Они были переведены, и это тоже привело к дальнейшему вот дистанцированию культурному. А, так как а, вблизи уже а, на Оренбургской пограничной линии это современная территория Нагайбагского и Чебаркульского района, там уже ни, та, ни татар не было, ни кряшин. Была еще и третья группа нагайбаков, которая поселилась недалеко от Оренбурга, но сейчас такой группы не существует, в связи с тем, что вот эти вот нагайбаки, то есть татары-кряшины, вступили в тесное культурное взаимодействие с преобладавшим на данной территории татарским населением, и постепенно они отошли от православия в ислам, и сейчас вот потомки вот этих нагайбаков, они уже идентифицируют себя как татары-мусульмане. А на Гайбаке и крестьяне-татары – это язык один? Язык один, но надо сказать, что на Гайбаке по происхождению это выходцы, это служилые татары, казаки, выходцы с современного территории Арского района, и поэтому у них и, и язык вот он э, говор за казанских татар mm -hmm. вот, во многом. С некоторыми диалектными особенностями. Это выходцы как раз с территории вот, Арского района, которые переселились с первого на территорию вот, как раз Уфимского уезда, а в дальнейшем уже переселились дальше. Вот. Крешины татары это часть татарского народа. Безусловно, вот я занимаюсь уже, наверное, лет 15 этой проблемой, изучая историю, культуру. И могу сказать, что важнейшие э, маркеры культуры кряшин, они имеют татарское происхождение. Надо сказать, что и в графической литературе, особенно 19 начала века, э, вот, зафиксировано, что у них и, и историческая память сохранялась об этом. Вот, сейчас она в значительной степени деформировалась под влиянием исторических мифов, но надо сказать, что язык, обрядовая культура, мифология, религиозно мифологические представления, песни песни да ну песни там даже вот мы сейчас вот знаем многие песни ну татарские народные и не догадываемся что да. в основе их лежат как бы порой лежат да да какие-то кряшинские такие вот напевы, у У Кряшин... немало песен Кряшинских, певы их Хамшакиров. Да, да, да, да, угу. да. Они, стали они очень интересные интересны, потому что у Кряшин сохранился обрядовые пение. Это тоже вот связано с тем, что у них вот эти пласты архаичные, тюрко татарской культуры, очень хорошо сохранялись. Не случайно, когда вот Ученые хотят познакомиться с древними такими архаичными пластами татарской культуры, они едут в, в кряшинские деревни. Поэтому вот если оценивать с данной точки зрения, конечно же, надо сказать, что кряшины являются украшением татарской большой Без семьи. Помнение, и надо сказать, что и в историческом отношении, то когда, если конкретно заниматься вот, историей населенных пунктов, отдельных и, и территориальных групп, то там тоже каких-то загадок ну, нету, э, То есть там, обращаясь к источникам, э, очень хорошо это все фиксируется. Ну, вот, в частности, ну, могу, потому что история Крештана вариативна отдельных и, и территориальных Ну, вот приведу такой вот, несколько примеров, ну, чтобы проиллюстрировать. Недавно вышла книга по истории деревни Кряш-Серда, написал ее Кряшинский краевед. Он очень хорошо поработал, дошел до материалов Песцовых, описаний XVI века, и сделал такой вывод, что основатель вот этой деревни, а это крупнейшая вот Кряшинская деревня современного Пестречинского района Республики там, там действует храм, на котором, в котором тоже очень интересно совершается богослужение на татарском языке, действует большой музей, то есть это такое большое кряшинское село. Так вот, по происхождению, это, эта деревня была основана э, татарским мурзой Тики, э, который при, переехал из деревни Чуваш современного высокогорского района. И что интересно, предки вот этого мурзы, он сам вот поселился в деревне Кряш Сарде. Его предки, которые приняли православие, они основали вот ряд э -э, кряшинских деревень вот, Пестричинского района и сопредельных районов Республики Тараса. А часть детей, которые э -э, остались как бы, татарами-мусульманами, они основали татаро-мусульманские деревни в этом же Пестричинском районе. То есть, ну, вот здесь уже все очень ну, четко видно. Ну, яркий пример, один народ. Да, один народ, и, и таких примеров можно привести много. Mm -hmm. Вот, допустим, деревня Зюри, где mm -hmm. проходит mm -hmm. э, такой большой наш праздник, mm -hmm. э, Петрау, да, mm -hmm. который съезжает со всей республики, да, не только кряшные mm -hmm. татары и другие других народов. Тоже как крешеные принимают да. участие в праздновании и да. татарского сабантуя. Вот, с, вот, по преданиям самих вот этой, этой деревни они были выходцами из деревни Старой зюри, mm -hmm. а Старой зюри еще в времена в да храме. зюрейские дороги там сохранились mm -hmm. хорошо э, вот, остатки городища, mm -hmm. но сейчас конечно они во многом уже в связи с тем с смещением русла реки Меша там да, очень сложно вести какие-то раскопки археологические, угу. но тем не менее это было центром Зюрейской дороги. Угу. А, там ну, и сейчас вот э, это большая татарская деревня. И вот э, часть жителей, которая приняла православие, с этой деревни переехала уже на Вятку дальше, угу. и в Генезии вот этих вот жителей определенную роль сыграли и, и, и которые проживали на Вятке там Удмурта, и в языке это сохранилось. То есть, если мы вот конкретно будем рассматривать историю какой-то коряшинской деревни на основе источников, в том числе и ревизских материалов, то там каких-то Вопросов уже не возникает, там все очень видно. Сохранились писовые описания, в которых вот 17 века, где даются даже вот именные списки новокрещенных то есть вот крещенных татар, где указаны, допустим, имена у них православные, а по отчеству там тюрко-татарские мусульманские да. имена. То есть здесь уже вопросов нет. И это, конечно же, ключевую роль сыграли в генезе татары, но это не исключает, что там и определенную роль э э сыграли хиноугорские народы. Uh -huh. Но здесь ничего такого нет. И у татар-мусульман, если вот мы поедем в Кукмурский район, или Балтасинский, Балтасинский район, район э или поедем в Ватнинский район, там очень ви это видно, даже uh -huh. в антропологическом типе, что э татары uh — -huh. это uh -huh. сложный этнос. Uh -huh. Если его представить в виде дома, то он состоит из кирпичей. Э то есть в, в разных этапах. На генезе татар, в формировании татар принимали разные ические компоненты, но, конечно, ключевую роль сыграли тюрко-татарки, татары мы... периода. Вот. Большое спасибо. Я очень надеюсь, что мы еще с вами встретимся на передаче, посвященной Кряшинам, посвященной Нагайбакам. Это тоже часть нашей общей татарской культуры, это часть нашей общей татарской истории. У нас сегодня в студии был доктор исторических наук, руководитель Центра изучения истории и культуры Татар-Кряшин Нагайбаков, академии наук Республики Татарстан, <coughs> Института истории имени Марджани Радик Равилевич Искаков. До скорых встреч. Большое спасибо, до свидания.